Я предлагаю рассмотреть задание B11 из CT по математике 2020 года. Условия заданий пока что у меня нету, поэтому будем решать задание, которое будет аналогично. Его условия придумал я. Для начала запишем условие. m квадрат плюс 6m равняется n квадрат минус 4n плюс 2. Дано вот такое выражение и сказано то, что m и n принадлежат z, то есть являются целыми числами. В ответ надо дать число, которое является произведением k, количество пар возможных m и n, на m нулевое. m нулевое – это минимальное значение, соответственно, числа m. Вот это надо дать в ответ. Как подойти к решению данной задачи? Ну, для начала видно, что ничего не понятно. Но! Можно заметить, что э, левая и правая части, они достаточно сильно похожи на квадрат суммы, неполный квадрат суммы и неполный квадрат разности. Тогда m квадрат это у нас a квадрат, а 6m это 2ab. Тогда b должно быть равно... Трем. Значит, дополним наш неполный квадрат до полного, то есть у нас будет m квадрат плюс 6m плюс 9, то есть 3 в квадрате. И для того, чтобы равенство сохранялось, отнимем эту девятку, минус 9. С правой стороны сделаем то же самое, получаем n квадрат минус 4n плюс 4 минус 2. Минус 2, потому что 4 минус 2 это как раз вот эта двойка, то есть чтобы равенство сохранялось. Теперь свернем наши квадраты. Слева получается m плюс 3 в квадрате минус 9, а справа получается n минус 2 в квадрате минус 2. Теперь перенесем квадраты налево, а числа перенесем на правую сторону. Получаем m плюс 3 в квадрате минус n минус 2 в квадрате. А с правой стороны получаем 7. Теперь нам необходимо подумать, что же делать дальше. То есть у нас вот есть разность двух квадратов равна 7. Ну, во-первых, посмотрим на вот это условие. Так как m и n принадлежат z, то m плюс 3 и n минус 2 будут также принадлежать z. То есть здесь у нас стоят квадраты целых чисел. Давайте теперь вспомним, какие же квадраты целых чисел у нас бывают. Запишем числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 и так далее. Отрицательные числа я не пишу, потому что квадраты их будут также числами положительными. Квадрат 0 – 0, квадрат 1 – 1, квадрат 2 – 4, квадрат 3 – 9, квадрат 4 – 16, квадрат 5 – 25, квадрат 6 – 36 и так далее. Теперь посмотрим разность между квадратами. Видно, что здесь разность 1, здесь разность 3, разность 5, разность 7. Разность 11. 9. А здесь разность 11. То есть получается у нас разница между квадратами все время возрастает. Ну, нам подходит единственный вариант. Это 9 и э, 16. Тогда у нас получается, что m плюс 3 в квадрате должно равняться 16. А n минус 2 в квадрате. Должно равняться 9. Запишем все возможные случаи. Ну, во-первых, m плюс 3 равняется 4. n минус 2 равняется 3. Это первый возможный вариант. Второй возможный вариант. m плюс 3 равняется 4. n минус 2 равняется минус 3. Второй возможный вариант. Третий. И, наконец, запишем четвертый вариант. m плюс 3 равняется минус 4. n минус 2 равняется минус 3. Вот это все возможные варианты. Раз это все возможные варианты, то объединяем их в совокупность. То есть у нас совокупность четырех систем. Решим каждую систему. В первом случае m равняется единицы, n равняется 5. Во втором случае m равняется опять единице, n уже равняется минус единице. В третьем случае m равняется минус 7, n равняется 5. В четвертом случае m равняется минус 7 и n равняется минус единицы. И опять-таки дорисовываем нашу совокупность. Теперь посмотрим, сколько у нас всего пар. У нас 4 пары, то есть мы можем сказать, что k равняется 4, а m минимальная равняется минус 7. Таким образом, ответ на данное задание будет 4 умножить на минус 7. 4 умножить на минус 7 или минус 28.